Ну и все, привет, дорогие друзья, с вами я, Джонни Сток, и мой некомпаньон на этот раз... Невик, да, мы теперь противники. Это означает что? А это означает то, что серия должна быть более кровожадной. Более... Более... Более интересно, наверное. Да начнутся голодные игры. Да начнутся голодные игры. Да начнется резня. Все, как обычно. Начинаем с того... С чего мы пришли и откуда вышли? Ничего-чего! У меня слишком много вопросов тебе! Я просто уже закапался! Я понял! Теперь всё встает на свои места! О, да, теперь все останется на свои места! давай скажи мне честно! Ты... Ты... Ты пидор, ебты? Ты зеленый, да? Нет. А вам устроить? устроить. <смех> <смех> стой, стой, стой, стой, подожди! Это не я, это это все неправда. <смех> а, я думал ты мне друг. Я а друг. Так я зацеп... Ой, этот чувак сейчас сольется. А чувак? Ты труп? <смех> я его спасу. Ой, сам чуть не упал. Какой ценой? Ценой всего. Правильно делаешь, мне нравится твоя тактика. Мне не нравится моя тактика. О! Да что ж такое? Ты да чё тут так много пространства дырочного? Надо заполнить это... Надо заполнить, понимаю, да. Золотать дыры. Запись. Сюжетные дыры надо убрать. Скажи это сценаристам Звездок Войн, а? Да? Новые трилоги. Да чувак, хватит падать в эту дырку. Че ж у нас за команда такая летучая. Летучий голодец. Походу. Не нравится мне все это. Да знаешь, мне направление атаки тоже не нравится. А мне нравится. На вкус вкусно. Вон туда нам надо. надо. Вот посмотрите, посмотрите на его рожу. Удумайтесь, удумайтесь. Будете так поступать, будете такими же. Чего? Какой? Так... Какой такой же? Голубым. Слушай, а ловко ты это придумал. Я не голубой, я зеленый. Зеленый случайно. Ты не понимаешь. Ты, это еще В смысле? Ты это пропадаешь. Это... Вы идиоты! Там, там враг! Это маскировка. Здрасте. Забор покрасть. Я! DJ, добавь громкости! Горю! Это слишком просто. Я так не играю. Идиотина! Ч ⁇ ты наделал? Ты ч ⁇ наделал?! И попадаю. <сосим> давай, два, б**! Б**! <сосим> Молодец! <сосим> Потому что я умный, делаю все правильно, ни единой ошибки. Переиграл и уничтожил. <сосим> <сосим> давай, давай по новойся. Все фига. Давай. <сосим> Давай, Ребята, лайк, лайк, подписка, до свидос. С вами был Невик и... Топ-10 <там> эпичных смертей в фильмах. Спасибо за просмотр, всем пока. Пока, ребят.